И Андроша заявил, что политика Австро-Венгерской империи не может быть согласована с политикой Франции. Почему? Да потому что он понимал, что если Пруссия потерпит поражение от Франции и Австрии, немецкая составляющая в империи снова возьмет верх. Венгры опять окажутся в подчиненном положении. Поэтому ни о какой поддержке Наполеона III речи быть не может, иначе, вплоть до разрыва отношений и разделения страны. Петербург дал понять Вену вполне официально, без огласки, но официально, что 100 тысячная русская армия. Будет придвинута немедленно, как только начнется война между Францией и Пруссией, границам Австрии. И если Австрия поддержит Францию, эта армия перейдет границ и начнет войну против Австрии. Таким образом, Россия недвусмысленно занимает антифранцузскую политику, позицию в назревающем конфликте. Бисмарк мог рассчитывать на успех. Союз с северогерманским союзом, военный, заключили четыре католических государства. Бавария, Вюртенберг, Баден, маленький Гессен-Дармштадт. Значит, вооруженные силы всей Германии можно будет двинуть против Франции. Необходимо только одно, чтобы Франция выступила агрессором. Нужен повод. Наступил 1870 год. Вот уж точно. Знать бы, где упасть, соломки бы подстелил. Испанский король отрекся от престола. Вообще, судя по всему, править в Испании было непросто. Ну, хотя бы почитайте Лависа и Рамбо, история XIX века, и вы поймете, что это был не самый спокойный из тронов в Европе. Вот. Перед этим несколько лет значит, французские бурбоны вообще не царствовали после очередного промышленности вот. И королем был один из итальянских принцев Амедео. Но как-то он не сжился с... С испанскими нравами, с парламентом, с их очень такой подвижной политической жизнью, и решил, что ну, будет спокойнее, если он перестанет быть королем и снова станет принцем у себя там в Италии. Вот. Трон оказался вакантным. Встал вопрос, а кому же предложить? Ну, Картесын, парламент Испании, решил, что с одной стороны, хорошо бы заиметь короля как можно подальше происходящего из какой-нибудь страны от Испании, а с другой стороны, что он был родственником какому-нибудь сильному монарху. И тут их благосклонный взгляд, поскольку они порылись на дровяном складе безработных, но августейших принцев, упал на лейтенанта германской армии принца Леопольда Гогенцоллерна Зигмарингена. Это младшая ветвь дома Гогенцоллерна в царство ушло Бранденбурге, Пруссии, а теперь в Пруссии Германии. Смотрите, да, вот вы рядовой программист или преподаватель. Предлагают корону Бангладеш. Рискованно, но Экстравагантно, черт возьми! Гарем, наверное, будет, белые слоны, а пахал из павлиньих перьев. Короче, они опубликовали, что они его избрали, и обратились уже к нему и к его папе, что вот боль народа, воля парламента, приезжайте в Мадрид, царствовать будем. Вот тут в Париже решили, что это предлог. И хороший предлог, черт возьми. Что ж получается, значит, на Рейне гиггенцоллерны, тут этих растуды, и за перенейми гиггенцоллерны. Это что же это? нас окружают, как в 17 веке, Габсбурги? Нет, ни за что, никогда. И от Бенедетта потребовали, чтобы он прибыл к Вильгельму, и сказал ему, что Франция против, что Леопольд должен отказаться. Нет. Значит, едет в ЭМС, где король был на отдыхе. Вообще здоровье Вильгельма было уже очень нелегко, нелегко было, он уже в возрасте ему было, если не ошибаюсь, за 70 хорошо. Вот. И он, значит, лечится, он из Берлина отсутствовал довольно часто в связи с этим. Вот. Ну и Бенедетте просит аудиенции, сначала ему говорит, что король вообще, когда он не принимает, он говорит, очень важно, ну хорошо, принял. Бенедетте излагает требования Франции, Вильгельм говорит, что в принципе он не одобрял этого, и уж точно не давал отцу Леопольду значит, там, поручения, чтобы тот становился испанским королем. Ну и в общем, наверное, мы сделаем так, что откажется. И действительно, через сутки или двое, сейчас не помню точно, Леопольд отказывается от престола. И вот тут происходит совещание в Тюбери, что делать дальше? Вот то, как Прусаки легко отказались от испанской короны, стал настраивать советников Наполеона и его самого на мысль о том, что можно, если не военным путем, то дипломатическим продемонстрировать всем, насколько Франция значима в европейских делах. И было решено предъявить новые требования Короче говоря, что Вильгельм официально и безусловно заявил, что Гегенцоверны никогда не будут выставлять свои кандидатуры на испанский трон. Ну, знаете, какая штука? Это, конечно, уже наглостью попасть. Значит, никогда. Вы вмешитесь в наши внутренние дела. Что же? Я вам слово должен давать, Никогда не жениться на данной даме или вот на данной. Извините, это мое личное дело. В принципе, вот выдвижение кандидатуры – это примерно то же самое же на престол. Мендет снова явился к королю, а король думал, что он пришел его значит, благодарить и поздравить с тем, что вот конфликт разрешен, и встретился с газетой в руках, где говорилось об этом. стал говорить, Тут видите, как хорошо? Говорит, нет, нехорошо. Вот император требует вот такого. Ну тут вот Вильгельм уже, ну и как... Человека, как монарх, вот такого вот так просто подписать не может. И он ему сказал, что ну вот я возвращаюсь в Берлин, мы там продолжим переговоры. Сейчас не могу так сказать. бендетта телеграфировал, Бенедетта телеграфировал. И из Парижа снова телеграмма. Нет, вот пусть сейчас. Он явился в третий раз уже на вокзал. Вильгельм обиделся в поезд. Был очень, конечно, уже недоволен тем, что произошло, но корректно ему сказал, что вот сейчас переговоры вести не буду. Вернусь в Берлин, тогда можно будет возобновить. И уехал. После этого, значит, германский МИД должен был изложить этот разговор в официальной телеграмме. Бисмарк. Роон и еще, может быть, Мольтке обедали в этот момент, когда Бисмарку, как канцлеру, принесли на утверждение эту телеграмму. Прочтя ее, Бисмарк встал, вышел за стола, подумал обратился к Мольтки Роуну: «Господа, вы можете гарантировать, что если вспыхнет война с Францией, мы победим?» «Да!» Сказал Мольцке. Ну, хорошо. Пошел себе в кабинет и вырезал примирительные слова Вильгельма о том, что переговоры будут продолжены. Оставил только голову и хвост, как он сам потом утверждал. Правда, он это признал через 15 лет. И вот в таком усеченном виде телеграмма была опубликована. На это уже было оскорбление француза. Чили решили ухватиться за этот ответ и объявить войну. Очень интересно будет позиция России, которую она будет занимать в течение Франко-Прусской войны, а потом в течение уже войны не империи, а республики с Германией а потом Парижской коммун Собственно говоря, после этого как раз и начинается история хождения в народ. Но об этом мы будем уже говорить в следующий раз в сентябре месяце, когда мы возобновим наши последовательные лекции.